Смайлики и люди, животные и природа, еда и напитки, деятельность, путешествия и места, объекты, символы и флаги. Фух. Когда я почитал эти слова, что вам первое пришло в голову? Я думаю, эмоджи. Эмоджи это неотъем... Неотъеб... Неотъеб... Неотъеб... Да что это такое? Эмоджи это неотъемлемая часть... Я понял, хоть сказал это слово снова? Эмоджи это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что мы их используем в переписках, в сообщениях, в жизни. Но я не знаю, если кто-то использует эмоджи в жизни, то... Ну да. Это мой любимый эмоджи, потому что он похож на меня. Сегодня мы с вами будем читать по эмоджи. Эмоджи. Как правильно, я до сих пор не понял, потому что, как мне кажется, правильно, эмоджи. Потому что даже есть эмоджипедия. Ну, а так как есть википедия, есть эмоджипедия, то я agree. Не ожидали? Я тоже нет. Я пошел. Ой, тут свет. Я хотел этот видос снять давно, потому что, ну, на мой взгляд, это будет интересно, когда вам есть перечень. Стоп. И человек, уже готов для вас. Когда у вас есть вот такая у строчка, и на ней разные эмоджи, и нужно определить, что это зашифровано в них, например, название фильма, или же это просто какое-то предложение смешное, а может быть и грустное. Поэтому погнали развивать наши умственные способности, и будем читать по эмоджи. Запустил к съемку. ты а -а -а. сказал, присели ровно под шинаем, Я запустил. Я думаю, это заклал в кадр. Типа человека кусает паук, то он становится человеком пауком. А это если тебя кусает гепард. Кем ты становишься? А, я, кажется, знаю, что это такое. По-моему, есть такой фильм Черная пантера", да? О, угадал. Рука, человек стоит вот так вот, кубик, плей и телевизор. Я понимаю, это, скорее всего, что. Есть такой старый, ну как старый, снят в 21 веке. причем фильм, который получил, по-моему, множество наград. Миллионер из трущоб. Нет, это не он. Рука, человек, кубик. Ну что с азартом связано? без понятия, что это такое? Что это такое? Я не собираюсь вообще никак. Фильм называется «Пока не сыграл в ящик». А, я понял. Типа кирдык сыграть в Кости, потому что кубик и плейс тоже сыграть и телевизор как ящик. Это идеально. Я думал, что ну Кости понятно, что сыграть, а вот то, что телевизор его в постановлении называют ящик, это думаю, не мог. не допер. Самолет, поезд, значок. По-моему, такие зданички на мусор видел и машина. А, Так это ж это? Песня. Моя любимая песня из нового, ну как нового последнего альбома Григория Репса "Самолеты, поезда или машины". Да? Да. Точно. Скорая помощь, человек, палец, скорая помощь. Это по-моему тоже какой-то фильм. Какой-нибудь скепофобский, я не знаю. Скепофобский что называлось такое чрезмерное, в котором лечили людей в какая? это меня мне цитата. А! это из этих из метров душ? нет это Горе от ума это Горе от ума вот, кто читал это замечательное произведение если кто знает данный герой, не помню как звали его но я помню, он в конце когда он езжал когда его все там задолбали конкретно он такой, у мне, карету ну и собирался как бы езжать из того поместья где происходили действия потому что он понял, что он действительно умный короче среди конкретно тупых сам ужасный пересказ Голия ума который я слышал. А! Я понял, что это такое. Я понял по уточке. Это мой любимый хитман. Кто не знает этот постер, где в седьмой стоит с уточкой? Он человека варил, Он был в ванной, этот человек, а он держал уточку. Небольшая поправка на картинке не уточка, а цыпленок. <jam> <рекл lonely> <тил Jorge> <serves> <disciple> Нужно маленький мини мини мини ми, мини ми, мини ми, ми, куречка а, Получается, здесь собака, пистолет, мужик в шляпе. А, -а, -а, -а, а! да просто -то? это ж мой любимый фильм. Я, мое сериал, мой любимый пес. Посмотрите. Четвёртый сезон – самый классный. Дальше у нас должны быть не просто названия чего-то, а предложения. Господи, как называется. Типа фейерверка, только не фейерверк. Хлопушка, типа. Э -э обезьяна и... Это сыр? Планета обезьяны не знаю. Почему это хлопушка только. Сырные макаки. Это звучит, как какая-то японская реклама вкусняшек со вкусом сыра. Так, расшифровка. Партия обезьян сага. Не, ну я понимаю, что такое сага. Это скользление француза, как расшифровать слово сага. Загугли. Понятие, обобщающее повествовательные литературные произведения, записанные в Исландии в 13-14 веках на исландском языке. Я думал, это что-то другое. <смех> Комиксная сага, если что. Еще вариант, это богиня в скандинавской мифологии, которая имеется мало данных, согласно Эльчам. Хорошо. Но... У, этой, у этой богини было морда обезьяны? А тут нет... А Инстон она не вела, значит. фотографировала. Ну Инстон она не вела, какая женщина, ну. А рыба? Я ему дам, Танюня, чего он мне первым словом рыбу ставит? Я раз сказать не могу, ну. Капли ванна вилки хлеб бекон в поисках Немо в какого-нибудь кафе, не знаю. А рыба? Чего плавает в ванной и ест? Батон и бекон наблюдает за этим. По всей видимости, за людьми наблюдает. Ладно, ошифровка. Рыба плещется в ванной, ест хлебосало. Я наблюдаю. Хочу быть рыбой. Так что такое? Так. Это. Ну, пиво и. Этот окорячок. А, блин. Это ж, видь... это ж Это Из Ведьмака. Цитата. По-моему, я говорю золотом. Золото. Вот. Такая цитата. Кто играл, тот знает, кто не играл. Цитирую. Я думал, здесь меня ждет горячий окорок, холодное пиво, а тут жопа. Думал, меня ждут горячие окрак, холодное пиво, а тут жопа. Снег. И замок с ключом. Чу. Открыть ключом. Моя я не знаю. Открыть зимний сезон. Какая зима у нас? Зима началась только. Какая зима? А, ты попробуй догадаться. зима сериал Зима, И книга. И книга. Ааа, Да, Зима близко? да, да. Да, да. И забыть престолов. Европейский союз, баба, свободная, ну и какая-то республика. За знаю, нерушимые. Феминистка. <смех> <смех> <смех> <смех> Только, короче, такая <смех> шифровка. Но Европа, женщина, свобода, <смех> и как ну, то типа, Доступность. И, <смех> и какой-то флаг. Непонятный, не знаю, что за флаг. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы уже подписались на канал, если еще не подписаны, и поставили этому ролику лайк. В следующем видео на канале будет новый выпуск проекта Horror Анализ, и я надеюсь, вы его ждете. Огромное спасибо за внимание, всем удачи и пока!